Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у меня на обзоре оказалась материнская плата от компании SROG Это B450M Steel Legend или по-русски Стальная Легенда, которую выпустили на рынок буквально пару месяцев назад Я честно говоря не планировал данный обзор, ибо у меня в наличии ни одного процессора от AMD не было Но SROG сказали, что это не проблема и прислали еще и Ryzen 5 2400 G для соответственно теста. Так что скажем им большое спасибо, что данный обзор состоялся. Итак, плата поставляется вот в такой вот коробочке. Сама плата формата Micro -ATX, поэтому и коробка не такая массивная. Комплект поставки достаточно обычный. Два SATA, инструкция, диски с драйверами, заглушка для задней панели, плюс конечно же сама материнская плата. На внешнем виде платы остановимся поподробнее. Steel Legend выполнена в белосерых тонах и имеет что-то наподобие пиксельной войсковой раскраски. Есть конечно же и подсветка, она охватывает зону чипсета и кожу к задней панели. Все это в совокупности выглядит очень даже гармонично и в принципе неплохо. Из разъемов на самой материнке мы видим два гнезда под М2 SSD накопители длиной, к сожалению, не больше 80 мм, 4 разъема SATA, 5 разъемов под вентиляторы пару колодок для подключения USB 2.0 и одну колодку для подключения разъемов USB 3.0. Есть также три разъема для подсветки, два рассчитаны на 12-вольтовые устройства и один на 5 вольт. Также тут имеются два разъема PCI-Express для подключения видеокарт, основной, как и обычно X16 и дополнительный X4. Соответственно, плата имеет поддержку Crossfire, но опять-таки, как я и говорил, Кому он нужен в режиме 16 на 4, мне всегда было непонятно, то есть это на самом деле бред. Что до задней панели, то тут у нас 2 USB 2.0, 4 версии 3.0 и 2 версии 3.1, один тип A и другой тип C. Есть HDMI, DisplayPort, старичок PC пополам, сетевой RJ45 и звуковые разъемы. К слову, сеть здесь Realtek RTL8111H, звук тоже от Realtek, это LC892. Ну вот, собственно, о всех основных разъемах мы поговорили. Теперь давайте перейдем к самому интересному, а именно к системе питания и к разгону процессора и оперативной памяти. Что касается системы питания процессора, то она представлена контроллером UP9505P, работающим в режиме 4 2, то есть 4 фазы на процессор и 2 на видеоядро, что несколько лучше, чем предыдущие контроллеры, которые я срок ставила в свои бюджетные материнские платы. Также контроллеру в пару установлены 6 драйверов UP1962S и транзисторы от Power. Оба плеча VRM охлаждаются небольшими радиаторами, и хоть они небольшие, но радует тот факт, что они все-таки есть. Теперь давайте посмотрим как все это дело работает и обратимся к вопросу разгона и работы с биосом. Начнем пожалуй с процессора. На самом деле биос платы очень минималистичен и настроек для разгона крайне мало. Это справедливо как по поводу первой версии биоса, так и по поводу второй, то есть обе я ставил, обе я тестил. По факту доступна регулировка частоты процессора, напряжение и LLC, то есть Load Line Calibration для ядер процессора и напряжение и LLC для SOC, то есть северного моста. На этом наверное и все. Да настроек немного, но по факту те кто знают поймут, что все что нужно все есть, так что данный процессор в принципе я смог разогнать. Он осилил без особых проблем частоту 3.9 ГГц с напряжением в районе 1.37 Выше запуски были, но, к сожалению, стабильность с любым напряжением, в том числе 1.42, она просто отсутствовала, и дальнейшие попытки я, собственно, прекратил. Как по мне, 3.9 для столь простой платы вполне себе неплохой результат, и, скорее всего, мы уперлись как раз-таки в производительность самого процессора, потому что, как вы понимаете, каждый камень отличается от какого-то другого. При этом зона VRM нагревалась буквально до 50 градусов, что в целом очень даже неплохо. А вот с памятью все не так гладко. Мало того, что плата поддерживает частоты не выше 3533 МГц для Ryzen второго поколения и выше, и 3366 МГц для моего Raven Ridge и более старых зенов, так еще и разогнать нам ничего не удалось. Нет, конечно, моя же skill Trident Z запустилась на родной частоте 3.2 без особых проблем. Но вот разогнать ее хотя бы на 100 МГц никак не удавалось. Хотя я точно знаю, что она спокойно может взять частоту 3500, даже без изменения таймингов. В случае же платы Steel Legend я пробовал и вручную подбирать параметры, и с использованием калькулятора таймингов от Люсмуса. пробовал разные частоты, разные напряжение менял напряжение на самом соке также пробовал все это делать на двух разных версиях биоса и честно скажу что первая версия была намного лучше чем вторая но ничего не помогало как по мне так память вполне вероятно уперлась в напряжение которое производитель ограничил цифрой 1.4 вольта а для моего хьюникса минимальное напряжение для работы с частотой выше 3200 мегагерц уже порядка 1.38 и выше но, ну, а скорее всего недовольтаж приводил к тому что память даже если и стартовала на 3333 но была нестабильна и буквально через несколько минут отключалась поэтому с разгоном процессора все в порядке а вот память выше 3200-3333 я бы брать не советовал или брать модули на базе Samsung. они обычно стартуют на данных частотах с несколько меньшим напряжением и соответственно с ними будет меньше проблем. Вот собственно и все друзья, давайте подведем итоги. Плата в целом нормальная, но скорее ориентированная на сборку бюджетных систем на базе 4 или максимум 6 ядерных райзенов. Со сгоном упомянутых процессоров она вполне справится. Внешний вид у платы также приятный, но, а размеры позволяют собрать компактную, но красивую сборку. Но минусы тут также есть. Во-первых, это цена. То есть плата стоит не дешевле, чем проверенные временем аналоги в формате стендарда ТХ куда более привлекательными характеристиками и лучшими показателями по разгону. Во-вторых, память. Да, если вы будете собирать какой-то бюджетный ПК, то навряд ли будете брать модули с частотами выше 3200-3333. Но жесткие ограничения по напряжению на памяти, честно говоря, несколько отталкивают. Вот, наверное, и все плюсы и минусы существенные, которые можно выделить у данной материнки. А с вами, как всегда, был Белыч. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. Также у нас сейчас появился Инстаграм, где я обычно публикую посты о том, чем я сейчас занимаюсь и какие железки будут в следующих видео. Поэтому подписывайтесь, всего вам самого наилучшего и удачи вам, друзья!